Друзья, доброе утро, едем сейчас по делам, нужно съездить еще в соседний город, детки с нами едут, возможно, если получится, еще погуляем, потому что мы будем недалеко от парка, погода сейчас хорошая стоит. Некоторые меня раскритиковали за то, что я неправильно говорю, называю гольфиком, они а не водолазкой, ребята. Но неужели это имеет какое-то значение? Даже если бы я это называла не гольфком и не водолазкой, а чем-то другим, да, другим словом, неужели? Это имеет значение, ребят. Ну, немножко нужно как-то быть проще, не зацикливаться на таких мелочах, то, как разговаривать. Все люди разные, и все люди будут в любом случае говорить по-разному, будут говорить так, как удобно им. Поэтому делать акцент на каких-то таких незначительных вещах не тратьте своего времени, пожалуйста. Еще нам учитель сказал купить папки для школы, папки, куда мы будем складывать букварь, нам уже выдали букварь, все на украинском, сложно, конечно, дети у меня вообще не знают украинский для них. но ну, в принципе, вот у нас э, на занятиях 7 человек в группе, да, 7 было 6, добавили еще одного человечка, девочка пришла. И никто из них не знает украинского. Один мальчик вообще сказал, хватит с нами на английском разговаривать, разговаривайте с нами на русском. Ну, в общем, постепенно-постепенно, я думаю, что они выучат, адаптируются, потому что я слышала, что дети, в принципе, быстро ко всему адаптируются. Вот, буквари выдали тоже на украинском, потом тетрадки, все на украинском. Ну. Мы только выехали из дому, посмотрите, кому мы встретили, это, по-моему, Фазан. Просто на дороге. Мы проехали всего несколько домов, откуда он тут взялся. А, не все. Но он, возможно, улетел. У кого-то, наверное, живет. Чего он так вдруг? Ну дай я да, я Да, я хочу. Опа. Красавец! Ты чейный! Но я знаю, что этих соседей наших у них нет фазанов. Там собака. О, испугался. У меня такая теплая, теплая погода. Завтра обещают уже дождь. А он, Яныч, у нас в горке решил покататься. Своей дома горки нет, так он здесь. Такой парк, как... Дремучий лес такой немножко заброшенный, хотя здесь очень много таких мест, где можно, я так понимаю, посидеть с компанией в беседке. Каждая беседка сдается в аренду. Здесь очень пустынно, мало людей детская рыбалка одинокая никого нет здесь помимо рыбок еще и точки можно повылавливать вода холодная думаю сейчас это не актуально уже. Да, он слезть не может залез на какое-то я не знаю что это такое сооружение да, слезть не может но ну, пойдем посмотрим другие места здесь хорошо Пойдемте. Хорошо, чем она чудесная? Ох. Они... Пойдемте. Покажи, какие цветочки красивые собрал, дубовые. Ну и ракушки мы видели. Дубовые веточки очень красивые. А у меня вот такой пакет. Сейчас будем еще ходить собирать кленовые листики. Так необычно наблюдать за тем, что все уснуло. Кстати, вот с этой стороны был парк динозавров. Все закрыто. Говорят, его перенесли в другой парк. Уже здесь вроде как и не будет. А в этих киосках продавались Какие-то напитки, какие-то вкусности. Ничего нет. Все закрыто. Очень, кстати, красивые клумбы, за которыми уже тоже никто не ухаживает. Есть такая плитка очень необычная. Не могу понять. Она вроде как и не бетонная. Вот идешь как. Это да нет, наверное, бетонная, просто покрытая. Очень скользкая и ощущение, как идешь по полиуретану. Мама, мама, мама, Белка на дереве. Она так притаилась, они каштан насобирали, бросают, и она думает, наверное, орешки. Но белочки такие избалованные едой. У них Огромное множество кормушек здесь. Установлены для них. И все кормушки всегда полны. Между прочим, это тот парк. Вот кто помнит, зимой мы в этом парке спускались. Вот с этой горки на санках и на таких пластиковых таблетках. Сейчас мы поднимаемся наверх. Дети увидели паровозик. Хотят на паровозике покататься. А у нас нет денег с собой наличка. Только карточка, если, не знаю... Захотят они карточку взять, если у них есть. Там какой-то терминал. Вообще нашла только Фу. вместе с карандашом, Сколько у меня тут от силы 50 гривен. Одного ребенка хватит, а больше нет. Что? На ручке. Сейчас белка. Ух ты, мама подумала, что это одна. Ой, какой прекрасный паровоз. Даже собачка, смотрите, едет. Запихнули меня в маленький вагончик Вот дети Заставили да, Можно было на карту перечислить деньги Поэтому нас любезно приняли Мы выбрали себе цвет фиолетовый да? Это фиолетовый Это фиолетовый Все, поехали. Маши, Маши, детка, Маши. Маши. Вот нам все в ответ, Маши. Ян, Ян, всем. Едем уже обратно. Так низко, но я, правда, наклонилась. Но вообще реально очень низко. И я когда сюда захотела, сразу предупредили, не ударьтесь головой. Это для всех маленьких деток. Но очень-очень уютный паровозик. Мама, Мама, Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Осенняя прогулка получилась а. очень приятная. Мы пришли домой. И такая интересная история. Я открываю книжку, дети попросили, мама, почитай нам книжку. Я открываю книжку, потом говорю, ребят, мы ну уже книжки надоели, давайте что-нибудь интересное я вам прочту. И я в гугле пишу «интересное для детей». И мне выскакивает там «интересное о природе». И первое, что мне попадается в статье, это статья о белках. Мы как раз сегодня белок видели, думаю, ну, прочту им о белках. А Парк, в котором мы были, он очень славится белками, но там я даже когда маленькая еще была, меня папа водил в этот парк, мы всегда ходили в этот парк ради белок, он, хоть он был тогда и запущен в те времена мои детские, сейчас его привели в порядок, вы сами видели, он очень хорошо выглядит этот парк, я его дальше продолжают обустраивать, но белок там всегда было очень-очень много, они достаточно такие ручные. Так вот, читаю детям о белках, оказывается белкам в год высаживает от 20 до 25 деревьев. Как она это делает? Когда белка находит орешек, либо желудь, она первым делом старается его быстренько закопать в землю, спрятать. И когда закапывает, она потом забывает, но ну, чаще всего белка забывает, куда она закопала. И вот то, что она закапывает, потом прорастает. И чаще всего вырастают из этого деревья. Вот такие, оказывается, белки молодцы. Возможно, кто-то, как и я, впервые узнал эту информацию о белках. Но мои дети в восторге, когда это услышали. И интерес к белкам возрос еще больше. А еще хотела с вами поговорить на такую тему, на тему ошибок. Вот открываю я комментарии под предыдущим видео, и там вот кто-то кому-то делает замечания по поводу орфографической ошибки. Значит, что я хочу сказать насчет э, вообще ошибок, которые совершает человек. Все равно каких орфографических, не орфографических в общем, и о людях, которые замечают эти ошибки и начинают делать замечания другим. Лично мне абсолютно все равно, как вы пишете, грамотно, безграмотно, как вы выражаете свои мысли. На самом деле вообще человек может общаться, не произнося даже слова, может общаться мыслеформами. У человека возможности просто безграничное множество. Тот, кто акцентирует внимание на каких-то орфографических ошибках, сам боится осуждения. Поймите одну простую вещь. Проблема не в том, что кто-то делает ошибку, а проблема у того, кто эту ошибку замечает. Ребят, спасибо, что были с нами, что эти осенние дни проводите вместе с нами. Спасибо за ваши комментарии, за ваши пальчики вверх. Всех люблю, целую. До скорых встреч. Скоро увидимся. Пока-пока.